Итак, всем привет, друзья! Сегодня на нашей репточке в волне интересное событие. Благодаря нашим друзьям из музыкального магазина Rock'n'Roll, я не побоюсь этого слова, лучшего магазина для музыкантов, мы имеем возможность протестить вот такой вот комбик с громким названием Marshall в достаточно бюджетной ценовой категории. Сегодня мы постараемся выяснить, сможет ли бюджетный с цифровым предусилением посоревноваться с его ламповыми собратьями той же номинальной мощности. Сравнивать мы будем их не просто так, а в боевых условиях, когда на репетиционной базе играет группа полным составом. Это две гитары, одна из которых наш Маршал, есть басовый усилитель мощностью 500 Вт, есть настоящий живой барабанщик. Будет что посмотреть. Ну что, как комбарь то Вообще отлично. Рон да, маршал Ламповый как будто. По По громкости, громкости не хватает, да? Громкости вообще идеально. Можно даже еще что-то больше сделать, еще и запасным смотрю, прям вообще остается отличным даже. Да. Ну что, друзья, не буду долго рассказывать про комбик, про него уже снято тысячи обзоров. Но ответ на самый главный вопрос: может ли цифровой 100 ваттный комбик полноценно и комфортно чувствовать себя на репетиции? Да, да, да и да, еще раз. Отличный комбик, его можно ставить на любую репточку, можно оставить на концерт, на опен Прекрасный звук, очень гибкие настройки. Не забываем про Bluetooth управление и возможность сохранить свои настроечки и всегда их носить с собой. Спасибо группе Manic Mechanic за помощь и магазину для музыкантов Rock'n'Roll. Увидимся!